Хирургическое купирование постоперационных осложнений. Очевидно, что здесь будет проводиться санация этой раны, повторные швы, возможно, да, если в этом есть необходимость, ирригация раствором антисептика и использование геля с хлоргексидином. Зеленая маркировка. 3-4 раза в день гель с хлоргексидином на 2 недели и эликсир на 2 недели. Купирование послеоперационных кровотечений с наложением повторной лигатуры наложение лигатуры в кабинете при кровотечении из донорской зоны, фиксация швами гемостатической губки и плюс использование, аппликация геля с хлоргексидином на послеоперационные швы для того, чтобы ускорять образование эпителия, очищать рану. Ну, и все механизмы, о которых мы рассказывали в прошлом вебинаре, что все имели место и восстановилась структура э, мягких тканей десны, трофика изменялся цвет, он становился нормальным и активируются все процессы репарации, регенерации и восстановления в этой зоне. Зеленая маркировка геля, поскольку э, есть риск присоединения бактериальной флоры, но поскольку были все эти проблемы устранены в рамках кабинетного приема, дома пациент может использовать гель с дигидрокверцетином и каруасином на 2 недели 3-4 раза в день. Катаральный гингивит. Здесь используется так называемый европейский протокол, а точнее на самом деле протокол Чикагской академии продонтологии, когда мы проводим обработку поверхности корня сначала ультразвуком с затем обработку стержневыми инструментами, это кюретами универсальными кюретами или скейлерами. В дальнейшем мы заполировываем поверхность зуба, корни зуба периосетом для того, чтобы препятствовать повторной контаминации, адгезии бактерий. И обрабатываем гелем с дигидрокверцетином поскольку в рамках стоматологического приема э, была устранена инфекционная причина. Если течение тяжелое катарального генгивита, то мы применяем гель с хлоргексидином на 2 недели. Если у нас течение среднее или легкое, то применяем гель с дегидрокверцетином фиолетовая маркировка 2-3 раза в день на 2 недели. Фибринозный генгивит до третьей степени. Также европейский протокол, все аналогично, скайлинг, рутпленинг, полировка корня зуба, обработка гелем с хлоргексидином, зеленая маркировка. 2-3 раза в день пациент дома использует гель с хлоргексидином и концентрат эликсир водно-спиртовой с максимальным содержанием активных компонентов. Язвенно-некротический генгивит, особенно у пациентов с генерализованным пришеечным кариесом. В кабинете мы проводим также аналогично европейский протокол. Образ, скайлинг, полировку корня зуба. И обработку геля с дегидрокверцетином. Фиолетовая маркировка. Дома пациент использует 3-4 раза в день гель с дегидрокверцетином на 3-4 недели. Здесь требуется более длительная схема применения. И полоскание также на 3-4 недели. Лечение пародонтита легкой степени тяжести. Также в кабинете будет проводиться профессиональная гигиена по стандартному протоколу Skylink Road Planning, полировка поверхности корня зуба. И используется гель с дегидрокверцетином. А дома пациент, соответственно, будет применять аналогичный гель на две недели, в течение двух недель. И эликсир-концентрат, поскольку все-таки речь идет о генерализованном системном процессе. И нам необходимо здесь применять концентрат. Поэтому используем эликсир с максимальным содержанием активных компонентов. Продонтит средней степени тяжести будет проводиться все аналогично Или также дополнительно будет проводиться кюритаж зубодесневовых карманов Используем аппликацию геля с дегидрокверцитином фиолетовая маркировка Пациент дома применяет гель с дегидрокверцитином 2-3 раза в день на 2 недели И эликсир концентрат на 2 недели Парадонтит тяжелой степени тяжести, кроме острогнойного периода. Все будет здесь аналогично, а также дополнительной может иметь место хирургия пародонта. Гель мы используем при э, подостром течении с антисептиком, это зеленая маркировка. Либо гель с гидрокверцетином при нормальном течении, соответственно без антисептика. Дома пациент будет применять 2-3 раза в день гель с хлоргексидином на 2 недели при подостром течении и эликсир на 4 недели. А 2-3 раза в день, если течение нормальное, 2-3 раза в день гель с дегидрокверцетином на 2 недели. Ну и по желанию он может использовать ополаскиватель или его, в общем-то, и не использовать. Стоматиты теперь мы рассматриваем... В плановом порядке, то есть это не первичный, а повторный прием. Ирригация раствором антисептика, скорее всего, будет. И обработка геля с дегидрокверцетином. Пациент дома также будет применять гель с дегидрокверцетином. И ополаскиватель. Если есть ирригатор, то дополнительный в ирригатор. Ну и полоскать, соответственно, после всех манипуляций зубной щеткой и другими дополнительными средствами. Хронически рецидивирующий автозный стоматит повторный прием. Будет аналогично проводиться в кабинете регация раствора антисептика и аппликация геля с дигидрокверцетином. Фиолетовая маркировка. 3-4 раза в день пациент будет использовать дома 2-3 недели гель с дигидрокверцетином и полоскание также на 2 недели. Хелит повторный прием. Или прием, Аппликация гелем с дигидрокверцетином будет очевидно проводиться. Фиолетовой маркировкой 3-4 раза в день пациент может использовать гель с на 2 недели. У пациентов, расположенных к климатическому хилиту или ангулиту или э, кто очень много разговаривает ввиду своей э, деятельности или образа жизни. При риске вот изменений, климатических изменений могут обостряться этот процесс или возникать первично. Поэтому наличие геля в домашней аптечке позволит быстро купировать процесс, восстановить состояние тканей ну и улучшить общее состояние и качество жизни в избежании болевых ощущений и различных неприятных еще моментов. Неудовлетворенность эстетическими качествами улыбки. Таким пациентам обычно проводится отбеливание или более длительное ортодонтическое лечение, или регулярная реминерализующая терапия в кабинете, которая оканчивается аппликацией геля с дигидрокверцетином. Фиолетовая маркировка. В дальнейшем гель мы используем с дигидрокверцетином. Либо для регулярного, либо вообще для постоянного ежедневного применения, если у пациента есть такие требования, поскольку он не содержит химических антисептиков и не вызывает привыкания, то может использоваться сколь угодно долго, без каких-либо ограничений, ну в разумных пределах тоже. Продонтит средней степени тяжести на плановом приеме, то есть когда уже мы провели первичную гигиену и повторных к нам обращается пациент, мы проводим в кабинете кюритаж зубодесневых карманов и ирригацию раствором антисептика. Наносим гель с хлоргексидином, поскольку речь идет о системно генеризованном процессе, зеленая маркировка. И соответственно пациент использует гель с хлоргексидином. Сначала на 2 недели и эликсир на 4 недели. А через 2 недели мы меняем гель без антисептика, поскольку мы не можем применять антисептик больше двух недель. В концентрации 0,12%. И поэтому он заменяется гелем с дегидрокверцетином, где содержится экстракт осиновой коры, не вызывающий привыкания, но при этом обладающий аналогичным антисептическим действием. Парадантит тяжелой степени тяжести. Проводится кюритаж десневых карманов и хирургии пародонта наиболее часто. Ирригация раствором антисептика. И аппликация гелем с хлоргексидином. Зеленая маркировка. Пациент аналогично по схеме первые две недели использует 2-3 раза в день гель с антисептиком. В дальнейшем а эликсир на 4 недели. А в дальнейшем через две недели гель с хлоргексидином заменяется на гель с корой и дегидрокверцетином. Фиолетовая маркировка. Фибринозный гингивит третьей степени. Обычно проводится генгивэктомия по методике ramfjord 1 ирригация раствором антисептика и аппликация геля с хлоргексидином. Здесь пациент чередует. Один раз в день с утра он использует гель с хлоргексидином на две недели, а вечером, соответственно, или один-два раза в день, то есть днем и вечером, гель с дегидрокверцитином. Для того, чтобы поддерживать антисептический эффект и химического антисептика в соответствии с требованиями продонтологических стандартов, но в том числе оказывать также и эффект э, дегидрокверцетина и коры осины более длительные. Устранение одиночной и множественной рецессии десны в области зубов. Обычно выполняется мукогенгивальная хирургия. Одной из э, распространенных на сегодня методик либо это десанксис зукерли, либо это Виста, либо это там другие тоннельные методики, или это карман парадский. Это, в общем, не является предметом сегодняшнего вебинара. Каким-то образом мы выбираем методику для устранения одиночных и множественных рецессий Десны Или это операция Бьерн, там 1963 год И после операции послеоперационной швы наносится гель с дегидрокверцетином Поскольку у нас нет бактериально-агрессивной флоры Можем использовать гель без антисептика Но для восстановления, регенерации тканей парадонта И репарации в этой зоне более ускоренного Очистки раны, нормализации питания Десны и кровоснабжения из восстановления структуры мягких тканей и сосудистого питания. Мы используем гель с дегидрокверцетином и эликсир-концентрат, который содержит максимальное количество активных компонентов, поскольку была хирургическая манипуляция. Рецессии десны в области имплантатов оперируются обычно по тем же самым методикам. Аналогично проводится мукогенгивальная хирургия, ирригация раствором антисептика и наносится гель с гидрокверцетином на послеоперационные швы, фиолетовая маркировка. И аналогично по схеме пациент также использует 2-3 раза в день гель с гидрокверцетином на 2 недели и эликсир на 2 недели. Лечение планового периода антита – это удаление зуба или операция резекции верхушки корня зуба, ушивание операционной раны, ирригация раствором антисептика и ампликация геля с гидрокверцетином. Гель значит, используется фиолетовая маркировка. И 2-3 раза в день мы используем гель с дегидрокверцитином на 2 недели и эликсир концентрат на 2 недели. У пациентов с идентией в плановом порядке перестановки при установке имплантатов, совместно с костной пластикой или без, мы используем гель с дегидрокверцитином на операционные швы, поскольку нет инфекционного процесса. И в дальнейшем пациент 2-3 раза в день также использует самостоятельно гель с дегидрокверцитином на 2 недели и эликсир концентрат, поскольку была хирургическая манипуляция. Гель рекомендовано при всем хирургическом приеме хранить в холодильнике и наносить на высушенный участок десны или слизистой, для того, чтобы он дополнительно обладал охлаждающим эффектом за счет ментола и евгенола, которые кристаллизуются при охлаждении. Ну, частично выкристаллизовываются из общей основы, из растворенного состояния. костная или мягкотканная. Мы проводим, соответственно, операцию аугментации костной и, или мукогенгивальной мукогеневальную аугментацию, ирригацию раствором антисептика и аппликация гель с дегидрокверцетином, фиолетовая маркировка 2-3 раза в день в дальнейшем пациент дома будет использовать гель с дегидрокверцетином в течение двух недель и эликсир концентрат, опять же, по причине проведения хирургической манипуляции ну, и лечение переимплантита или э, его атрофического варианта, так называемого переимплантоза когда у нас нет острого инфекционного процесса и воспалительного процесса Проводится плановая операция, ирригация раствором антисептика, в случае переимплантита мы используем гель с химическим антисептиком, зеленая маркировка, в случае атрофии ткани в области имплантата, в пришеечной зоне или с оголением витков имплантата, без химического антисептика, с дегидрокверцетином фиолетовая маркировка. Пациент аналогично 2-3 раза в день использует гель с дегидрокверцетином на 2 недели и эликсир-концентрат, водно-спиртовую вытяжку, поскольку была хирургическая манипуляция.